С вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Meol, набор, набор инструмента. Код товара 58070, набор состоит из 120 предметов. Миол это компания из Харькова, но инструмент делается на заводе в Китае. заводской Китай, но Meol отличается очень высоким качеством инструмента и довольно-таки демократичной ценой. Отзывов очень много в интернете о данном, данных наборах или наборах, о данном наборе или о наборах инструмента МИОЛ. Это можете почитать и убедиться, что качество наборов на высоте. Поставляется набор такой вот упаковки. Важная информация, высшая проба есть знак Украина. То есть наборы высокого качества есть награда. Три рабочих квадрата, одна четвертая, три восьмых и одна вторая. Состоит набор из 120 предметов. Материал затопления указывает производитель, это CRV хромбанадевая сталь. Сзади есть комплектация, что находится в чемодане. Три трещотки, три восьмых, одна вторая и одна четвертая. Особенно с трещоток, меол, они немного идут с изгибом. Вот такой вот небольшой. Ну, многие говорят, что так даже работать удобнее трещотками, чем прямыми. Но трещотка подклада 1.4, она идет прямая. Рукоятки здесь комбинированные. Пластик, резина. Вот эти вот рыжие вставки, это резиновые вставки. Посередине пластик. Хром ванадивая сталь, написано на металле. И логотип МИОЛ на рукоятке есть. Есть реверс, вправо-влево. Трещотки на 72 зуба, мелкий шаг. И быстрый сброс головки. Щетки идут разборные, выкручиваются винты, три винта, и можно обслужить внутри механизм. Три кардана, одна вторая, одна четвертая и три восьмых соответственно. Карданы скреплены здесь ставками металлическими. Так, дальше. Удлинители. Начнем с удлинителя под квадрат 1,4. Он здесь один, 50 мм длина. Под квадрат 3,8 имеем два удлинителя. Длина 150 и 75 мм. И под квадрат 1,2 имеем два удлинителя 250 и 125 мм. Отверточная рукоятка под квадрат 1,4, присоединительный квадрат, длина 150 мм, ручка здесь из пластика идет, есть присоединительный квадрат. Можно подсоединить трещотку. Ну, или удлинить, но тут не получится сильно удлинить, потому что удлинитель на 50 мм есть дополнительный. Четверточная рукоятка применяется или с головками подкладат 1.4, или можно применять с битами через переходник. Здесь специальный переходник, Одеваете на рукоятку, но биты здесь под 1.4 четвертую здесь их очень мало, вот, это весь набор. То есть в основном это биты торкси, даже не в основном, а одни биты торкси. Далее я покажу еще под 3 восьмых, там их намного больше. Не сказал по размерам трещоток. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 250 мм, под квадрат 3 восьмых 200 и под 1,4 150 мм длина трещотки. Теперь по битам. Есть биты под 3 восьмых и под квадрат 1,4, которые используются с переходником, это я уже показывал. Тут биты только торпс. И биты под квадрат 3 восьмых. Общее количество их 17 штук. Есть торкс, есть шестигранные, есть крестовые и шлицевые биты. Но в наборе они присоединяются только к трещотке. То есть боротка Т-образного или Г-образного или отверточной рукоятки нет. Только с трещотками 3 восьмых. Можно ставить кардан, вернее кардан-удлинитель. И подсоединять еще нитего особенность набора здесь есть дюймовый набор головок общее количество дюймовых головок составляет 23 штуки вот они идут по этому краю вот на кей кейс с одного края у нас метрические размеры с другого края дюймовые теперь по метрическим размерам Здесь головки под 1,4, под 3,8 и под 1,2. Под 1,4 у нас 10 головок, 4 мм самая маленькая и самая большая головка на 13 мм. Под 3,8 у нас 11 головок, 9 мм самая маленькая и самая большая на 19 3 И под 1,2 у нас 7 головок, 20 мм. Самая большая и 32 мм, вернее, самая маленькая на 20 мм и самая большая на 32 мм. Вес голов головки на 32 мм составляет 212 грамм. Э на головках нанесено защитное покрытие. Сталь, здесь я уже говорил, хромбонадевая, это указано на самой головке, и 32 мм. Локотипа МИОЛ э на инструменте нет, на металле, то есть не высечен, только на, на трещотках МИОЛ. Ударные головки. 4 ударные головки для работы с гаковертом. Размеры их не 17 мм. Головка есть на 19, 21. И еще одна у нас 23 мм. Все головки подписаны в кейсе, то есть, согласно размеров, и ячеек, где они находятся. Есть размерная сетка. Также самые дюймовые головки также подписаны по размеру. так дальше головки торкс 8 штук E8 самая маленькая головка и E20 торкс самая большая головки здесь под 3 восьмых торксовские головки длинные общее количество 10 штук 8 миллиметров самая маленькая головка и самая большая у нас на 17 мм. И две свечные. 16 мм и 21 мм. Свечные головки имеют внутри резиновые вставки. Для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Далее, набор комбинированных ключей. Общее количество 10 штук. По размерам. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, семнадцать, восемнадцать и 19. 19 самый большой. Так, по комплектации все Теперь э, визуально по инструменту, как он выглядит. Допустим, визуально вы берете инструмент и сразу понятно, как хорошо он изготовлен. Ну конечно, сталь мы не берем Позитер указывает хромко сталь, то есть инструментальная. С этим все в порядке. Визуально следового литья нет. Инструмент готовленный отлит очень хорошо. И имеет сверху защитное матовое покрытие. Кейс состоит из двух частей. Соединен широкой пластиковой зависой. Запирание на горизонтальные защелки. Пластиковые тоже. Инструмент верхней крышки. Хорошо защелкивается, это исключает то, что он будет у вас выпадать. На своих местах. И теперь по габаритам кейса. Хочу еще сказать, чего нет в наборе. Здесь нет Т-образного воротка, нет Г-образного воротка, здесь только идут трещотки. Ну и набор ключей, соответственно, здесь не такой большой, 10 штук. Но особенность данного набора, что здесь есть дюймовые головки для работы, допустим, с американскими авто. Это в основном берут на СТО. По кейсу вес кейса 9 кг, высота 8 см, длина 37 см с ручкой и ширина 46 см. Запирание на горизонтальной защелке. Пласт, пластик, из которого изготовлен кейс, мягкий. Ну, упругий, довольно пружинен хорошо. Логотип Миол на верхней крышке есть. Meol инструмент. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш канал, получайте скидки на сайте. Ну, кому это видео помогло с выбором инструмента, ставьте лайк. До свидания.